Эффектом первого этапа это принятие энергии стихии в чистом виде, то есть вам не нужно будет уже питаться суррогатами человеческого мира, да, потому что каждый человек, пропуская сквозь себя стихии, выдает на гора что-то свое уже измененное. Это, знаете, как вот можно съесть кусок мяса, а можно пойти в Макдональдс неприличное слово, я прошу прощения, и съесть там то, чего они предлагают. Вот приблизительно также мы воспринимаем энергию и питаемся энергией окружающего мира. Живое мясо это стихия, а то, что мы берем в обычной своей форме, это всегда Макдональдс, это всегда полуфабрикат, в которых не пойми, что напихано, а то, что это вкусное, так это иллюзия, это иллюзия, это присыпка идейности. Вы научитесь брать энергию в чистом виде, соответственно, такая потребность цепляться за человеческий мир, она уже отпадет просто как неестественная для вас. И человеческий мир в этом качестве начнет восприниматься вами немножечко по-другому, то есть уже не как потребность, а как что-то иное. Пропадет зависимость. Этот эффект даст разрыв зависимости от некоторых людей, от некоторых систем, от некоторых групп людей и от идейности, естественно, которую они несут, это даст очень приличное освобождение сознания. Это что называется в психологическом, социальном мире. Но мы с вами ни в коем случае не должны забывать магическую подоплеку, магическую подложку работы со стихиями, потому что только лишь любая магия творится только на силе стихии. Соответственно, развивая силу стихии в себе, мы будем развивать в себе свой, свой магический потенциал, свое магическое ядро. И для тех присутствующих, для кого эта задача стоит как основополагающая, то желал бы посвятить этому свою жизнь, помните, это, как, это тот шаг, тот путь, который вам обязательно надо пройти, потому что без умения, прикосновения и э, дыхания через стихии. Э, Никакая магия в чистом виде не станет возможной, непонятно Первый эффект первого шага, эффект второго шага, второго курса, когда мы начинаем работать уже со стихийным пространством, будет умение считывать информацию с окружающей реальности и управлять этой реальностью через стихийные плоскости, через стихийные силы. Эффектом этой работы будет правильное понимание людей и всего, что они за собой несут, с одной стороны. С другой стороны, очень точное определение своего персонального пространства, стихийного пространства, которое вам надо, и как следствие вашего ближайшего окружения, которое будет поддерживать вас, базовое природное качество стихийное, а ни в коем случае его не гасить. То есть изменится скажем так, программы минимум, изменится существенно изменится ваше окружение, рядом с вами будут люди, близкие вам и нужные вам по природе, по вашей, а не по необходимости социального мира. Не так, как он вам диктует, не а так, как вам персонально надо. Это отчасти заявка на управление своей жизнью, на управление своей судьбой, которую вы будете усиливать. И которая необходима для того, чтобы вы перешли на третий курс, третий курс стихийный, который будет переписывать эту судьбу, перекомпоновывать ее и приведет как следствие к заключению нового договора с этой самой реальностью, нового договора с системами, с эгрегорами, с людьми и, конечно же, с высшими силами. Да? Они будут видеть вас немножечко по-другому. Это конечная точка нашего движения, изменить не столько свой событийный ряд, сколько все предпосылки для этого событийного ряда, изменить сам уровень прав, который человек имеет в этом мире. Вот что могут для нас сделать стихии и многое другое, но наш курс направлен именно на это, и именно такого эффекта мы с вами будем пошагово достигать.